Привет друзья! Вы хотите найти оригинал station 922 МКВ? А что если я вам скажу что мы никогда его не найдем? Подумайте сами, что у нас осталось от этого ролика? ни чи Как ничего, у нас есть вот эти фото. Это фейк. Даже эти три кадра фейк. Значит скорее всего это фото фейк. И вкрепи по ложь! И звуковая дорожка тоже фейк. И даже эти видео, которые выложил в сеть Антон Терехов на канал Фейк взлом тоже фейк. Мне очень грустно и жаль, что Антон сделал эти видео. Но это скорее всего фейк. Группа СТ-922 нашла дом, где сняли это видео. И все. Больше ни одного настоящего кадра нет. За 7 лет мы почти ничего не нашли. Только дом и все. Если мы так мало нашли за 7 лет, значит оригинал нам не найти. Но кто знает? Может что-то из фото не фейк. А Антон действительно много работал и нашел реальные обрывки из оригинала. А оригинал группы ST-922 найдет этим летом. Помните все, что тут сказано, это теория.